Ну что ж, друзья, сегодня замечательные, классные, великолепные времена здесь, в Дейзи. Ну что ж, поздравляю сначала, хочу сказать, поздравляю всех и каждого из вас, поздравляю тех, кто начал уже участвовать в том, чтобы зарабатывать себе доли в нашем пуле строителей, в пуле билдеров, и в пуле ачиверов, в пуле достигаторов, поэтому мы очень рады, что вы взяли эту возможность и запустили этот промо, разогнали его, он настолько сильно взлетел, что мы рады сегодня даже объявить некоторые продолжения того, о чем мы с вами говорили. Мы говорим с вами про Momentum Pack, про Payset Reset в июле, и у нас с вами происходят просто удивительные вещи в нашем сообществе. Искусственный интеллект Форекс, понятно, просто жжет, очень похоже на то, что у нас уже 75% с тем, как у нас завершился месяц июня, это просто выдающиеся результаты. У доктора Анны также будут для нас замечательные обновления по поводу крипто и Крипто, искусственный интеллект, вторая версия была запущена в июне. Многие люди смотрели на это в ожидании тех волшебных результатов, о которых мы говорили. И эти волшебные результаты, они требуют времени из-за той волатильности, которую мы видим на рынке. И я думаю, что доктор Анна сегодня с нами об этом поговорит, но один из серьезных прорывов, который был совершен в крипто это как раз связано с использованием этой волатильности, и был введен новый способ оценки и измерения волатильности рынка. И во время этих самых высоких уровней волатильности искусственный интеллект не будет в ходить в новые позиции, не будет их исполнять. И это достаточно большой прорыв, потому что, когда мы потом вернулись и посмотрели на нашу производительность, мы увидели, что результаты значительно сильно улучшаются, когда мы начинаем просто отступать, когда мы начинаем не входить в рынок при огромном количестве волатильности. Это значительно ограничило потенциальные потери и позволило нам достигать лучших результатов. Сейчас рынок крайне волатилен, и поэтому искусственный интеллект использует очень консервативную политику, воздерживаясь от размещения новых торгов до снижения этой волатильности. И доктор Анн нам расскажет сегодня подробнее, но мы просто хотели, чтобы вы все знали, что новые прорывы в нашем искусственном интеллекте до криптовалют уже запущены, и мы в скором времени уже увидим удивительные результаты. И вот что... Я чувствую, мне нужно этим поделиться, потому что я хочу сказать, что здесь момент такого вот подсвечивания, который мы видим в Дейзи, и который мы будем видеть на протяжении следующих нескольких месяцев. Ведь когда вы сталкиваетесь с вызовами, когда вы сталкиваетесь со сложностями, то, как мы проходили эти сложности в Дейзи, когда вы проходите через эти сложности, когда у вас получается достигать и добиваться результатов и выполнять данные обещания, то это ускорение еще круче, чем если бы изначально все шло без сучка, без задоринки. Я понимаю, что некоторые люди смотрят на это, я об этом говорил, мы с Эдвардом и с Ильей постоянно это обсуждаем, но нужно понимать, что именно вызовы, именно сложность, именно путь, то, что в итоге делает о нас теми, кем мы есть, это то, что в итоге создает великолепную историю, ведь мы никогда не слышали замечательную историю успеха в совершенно любом любой сфере жизни, которая бы не включала в себя серьезные вызовы, с которыми справлялись бы мы по ходу пути. Но то, что позволяет нам достигать, то, что позволяет нам добиваться, это как раз преодоление этих вызовов и сложностей, потому что без них это не было бы столь выдающимся. И то, что делает Дейзи нашу историю такой замечательной, это то, что мы столкнулись с этими вызовами и смогли их вместе преодолеть. В то же самое время... У нас разгоняется Форекс, у нас результаты, которые приходят в режиме реального времени, наш искусственный интеллект криптовалют на самом деле сейчас готовится к тому, чтобы завестись и начать работать на полную. И мы, когда эти две вещи происходят одновременно, то мы увидим просто экспоненциальный рост. И вот, кстати, хорошая аналогия, которую можно привести. Есть две группы людей, можно поделить людей на две группы. И давайте приведем пример разведения костра. Давайте скажем, что вот вы хотите развести костер. Есть два вида людей, когда речь заходит о разведении костров. Есть те, кто сначала складывают все дрова, розжиг, подготавливают условия для того, чтобы они были идеальны для розжига. А есть другая группа людей, которые начинают вместе... которые сначала скидывают дрова, поливает это поджигательной жительностью, и им, когда прорыв происходит, то огонь уже горит. Они не ждут чтобы идеальных условий, чтобы разжечь, огонь уже горит. И когда приходит что-то большое, такие как, например, прорывы в, крипт в искусственном интеллекте криптовалют, это очень похоже на то, как будто бы мы добавляем бензин в это пламя. Поскольку огонь уже горит, для некоторых людей, когда они увидят те результаты, которые хотят, только тогда они начнут участвовать. Но для тех из вас, кто участвует с нами сейчас в Форексе, ваши огни уже горят, ваши костры уже разведены, ваше ускорение уже движется вперед. И когда криптоискусственный интеллект начнет показывать ожидаемых результатов, то это будет подобно добавлению бензина в этот огонь. Это будет просто по-настоящему взрывной момент ускорения. И очень классно смотреть на то, что происходит сейчас, потому что доли пула ачиверов мы уже видим, сейчас цифры за июнь, мы видим, что они получают более 10 тысяч долларов за доли. Это означает, что если вы получили одну долю в пуле-ачиверов за мая, то вы, получается, заработали 10 тысяч долларов в виде бонуса за за июнь. И вы не хотите упустить этот пул ачиверов, потому что как только вы доли в этом пуле получаете, то вы в этом бонусном пуле остаетесь на все время его существования. Это огромное достижение, и хочу всех поздравить, всех тех, кто создавал и взращивал новых пейсеттеров на протяжении мая, на протяжении июня. Хотим вас поздравить, потому что вы сейчас имеете долю в этом пуле ачиверов. Пул строителей же, сколько там было, 150 или 140 долларов за долю? Ну, там чуть-чуть больше 150. Ну, за пул строителей, да. И нужно понимать, что есть сотни и сотни долей, которые были заработаны в этом пуле. Некоторые люди получили бонусы за, двойны, за двойные доли. Для некоторых людей эти бонусы уже... Вот, измеряется в тысячах долларов из-за количества долей, которые они получают, и это очень классно. Посередине всех тех вызовов, с которыми мы сталкивались, очень замечательно видеть подобный рост, который происходит сейчас. Это по-настоящему исторический процесс, и мы хотим всех вас подбодрить, потому что у нас у всех есть цель, как у сообщества, и наша цель заключается в том, чтобы достигнуть 100 миллионов в общих вкладах в искусственный интеллект Форекса. И мы сейчас находимся на пути к тому, чтобы это выполнить. Мы уже видим замечательные результаты. Мы видим выдающиеся результаты с искусственным интеллектом Форекса. И мы поговорим обо всем этом сегодня. И мы начнем с вами обсуждать некоторую замечательную информацию, будем многим делиться на друзья. Если меня спросить, то я считаю, что не было более замечательного и интересного времени в Дейзи, чем прямо сейчас. И это очень похоже на то, знаете, когда вот вы начинаете ходить в спортзал и, наконец, начинаете видеть результаты. Это вот как раз та фаза, в которую мы переходим прямо сейчас, потому что прямо сейчас у нас начинают приходить результаты. Мы прямо сейчас заворачиваем за угол, за которым нас ждут результаты. И про искусственный интеллект сегодня поговорит с нами доктор Анна, но мы сейчас в по-настоящему волшебном моменте для того, чтобы использовать это ускорение и перевести его на следующий уровень. И я и Эдвард, и Илья, и все лидеры, с кем мы общались, мы лично верим, что июль будет по-настоящему месяцем, в котором будут побиты старые рекорды. Это будет месяц огромного ускорения. Сейчас люди уже начинают об этом говорить, и люди присоединяются к Дейзи со всего мира. Прямо сейчас у нас есть лидеры, которые только-только запускаются в странах по всему миру. Люди, которые запускаются в первый раз с Дейзи. И они это делают прямо сейчас. И это речь про больших лидеров, про лидеров, которые добивались уже выдающихся результатов в бизнесе. Эти люди сейчас наконец-то осознают, что сейчас пришло время начать заходить в Дейзи. Поэтому происходят по-настоящему замечательные вещи. Поэтому Эдвард и Ильям, как вы знаете, мы все готовы, мы все горим. Ну как вы себя сегодня чувствуете? Да, замечательно себя чувствуем, мы рады, очень удивлены увидеть, насколько высоки у нас получились бонусы. Ведь мы думали, что там до 10 тысяч может дойти, но там чуть даже больше 10 тысяч получилось в пуле ачиверов. А в пуле билдеров строителей там 167 долларов за долю, а если человек получил нужную цель, то там удвоение, то есть получается, да, практически полтора тысячный бонус, если они заработали то количество долей. Да, да, все именно так. Это замечательный бонус, на самом деле. И этот бонус могут позволить себе многие. Потому что очень многие люди заработали эти доли, поэтому даже вот мы там получили определенные доли в нашей работе. Поэтому я чувствую себя я чувствую себя счастливым, потому что у нас есть этот бонус. И я думаю, что в следующем месяце мы сможем сделать еще больше. А затем, да, вы на на начинаете вот Входите во вкус и хотите сделать, чтобы это было и в следующем месяце, в следующем, и в следующем. То есть вы не хотите, чтобы процесс каким-то образом замедлялся. Я думаю, что это доступно практически всем. А для пула тех, кто готов достигать, вы там, способ... вы там зарабатываете долю единожды, получаете бонус на постоянной основе. Да, это ведь по-настоящему впечатляет. Ведь единоразово, и все, пожалуйста. И самое интересное, что... Вы, принос... вы при... получаете деньги не за то, что вы там новых людей регистрируете, а именно за результаты. Да, про пул чиверов, мне знаете, что нравится? Мне очень нравится, что этот пул, который по-настоящему вознаграждает тех людей. Он вознаграждает их поступенчато. Когда я говорю поступенчато, я имею в виду, что все хотят достигнуть уровня пейсеттер-лидер. Потому что пейсеттер-лидер означает, что у вас есть три пейсеттер-голд, которых вы лично пригласили. Три личных реферала, которые добились этого нужного результата. И в этом, по сути, и заключается наша цель. Ведь все хотят получить уровень пейсеттер-лидер для того, чтобы туда добраться. Но сейчас у вас по дороге получается бонус. И каждый раз, когда вы в вашей команде взращиваете нового пейсеттер, вы получаете еще и долю в этом пуле достигаторов. И кто-то может начать буквально сегодня, с нуля, может стать пейсеттер-лидером, развивая развивает трех пейсеттеров, и вы тогда сможете получить три доли в пуле достигаторов, если вы только достигнете уровня пейсеттер-лидера. А потом вы получаете уровень пейсеттер-лидера, когда вы это делаете. Это замечательно. И когда вы посмотрите на пул билдеров, логика та же самая. Как вы можете продолжать создавать пейсеттеров, как вы можете достигнуть уровня пейсеттер-голды? Вы можете это сделать при помощи того, что вы приглашаете людей. Сейчас у вас есть пул Строителей, которые вознаграждает те, кто ежедневно работает, чтобы туда добраться. И когда вы туда добираетесь, когда вы помогаете другим туда добраться, то тогда вы получаете сразу Achievers Pool и Paysetter Gold. И когда вы это делаете трижды, вы получаете возможность стать Paysetter Лидером. И у вас вместе с этим есть три постоянных доли в пуле Achievers, одновременно с тем. Поэтому бонусы на самом деле все выстраиваются вместе для того, чтобы помочь набору ускорения. И поэтому здесь настоящая цель заключается в том, чтобы помочь пейсеттер-лидерам. И все эти награды доступны вам на вашем пути к становлению пейсеттер-лидерами. Очень замечательно смотреть, как новые пейсеттеры при... присоединяются к нашим чатам. Замечательно видеть на тех новых пейсеттеров, которые присоединяются, которые впервые получили лидерскую. И мы верим, что июль будет еще большим, еще более крутым, чем июнь. Поэтому поздравляем всех тех, кто зарабатывал эти доли в пуле строителей или в пуле ачиверов, и июль будет просто по-настоящему удивительным месяцем. И сейчас я начну делиться экраном, и давайте быстренько поговорим с вами. Я хочу с вами пройтись по паре слайдов быстренько. Так, можете, пожалуйста, сделать так, что у меня здесь увиден правильный слайд. Так. Так, вы видите мой экран? Да? На этой неделе я встречался с группой лидеров, которую ты, Эдвард, кстати, запускал. И я им включал видео, которое у нас было снято в Дубае с бурж Халифа, И это было по-настоящему удивительно, потому что это было когда 8 месяцев назад, да, или 7 месяцев назад у нас это мероприятие прошло. И все то, о чем мы говорили на том мероприятии, все происходит. В том видео было написано такие вещи, как... А давайте, давайте вот просто его сейчас включим, да, оно же у нас. Поэтому давайте, вот я думаю, что на сегодняшнем нашем глобальном созвоне крайне важно, чтобы мы как сообщество могли отпраздновать тот факт, что мы никогда не сбивались с пути. Мы всегда шли в едином направлении в Дейзи, на протяжении всего этого пути. Им, Когда мы сталкивались с вызовами, когда мы видели новые всякие интересности, на которые можно было отвлекаться, мы приняли решение, что мы будем дальше двигаться именно по этому пути, что мы будем делать то, что мы делать запланировали. И пока я этот вебинар проводил на этой неделе, я включал это видео, смотрел на презентацию, я просто сам настолько сильно зажегся всем этим, потому что это напомнило мне о том, что по сути для Дейзи ничего не изменилось что мы все еще те же люди, с той же историей, с тем же посланием, с, тем же, с той же великолепной, сильной, прорывной возможностью, которая у нас не изменилась с первого дня. Но разница заключается в том, что мы прошли через самые разные сложности, и в итоге сейчас стали значительно сильнее. И в этом есть огромная сила. Если вы можете посмотреть на то, что происходит через восемнадцать месяцев, если вы можете сказать «Вау!» Общество все еще говорит одном и том же. История не поменялась. Наше видение все еще то же самое видение. Наша миссия все еще та же самая миссия. Когда у вас есть подобная приверженность, подобная концентрация, то тогда, дамы и господа, из этого, возможно, только самые лучшие люди, которые ходят сначала туда, потом сюда, а сегодня А, завтра Б. Те люди, которые пробуют одну вещь, у них не получается, они пробуют следующую, у них снова не получается. Знаете, вот такие вещи не становятся легендарными историями. Подобная энергия не становится чем-то основополагающим. То, что позволяет создавать настоящие легенды, настоящее наследие, настоящее ускорение, то, что позволит создать нечто, что будет жить долго, это когда вы пускаете корни в землю и позволяете этим корням прорасти, сохраняя концентрацию в одном направлении, сохраняя концентрацию на одной миссии, не отступая от нее. И это то, где вступает настоящая сила. Именно от дисциплины, постоянного повторения, где вы делаете одно и то же снова, снова, снова и снова добавляя по ходу пьесы небольшие улучшения, но никогда не отступая от заданного курса. И сейчас просто развлечение ради я включу это трехминутное видео, которое у нас было снято на бурдж халифе потому что я хочу, чтобы все услышали слова, и я хочу, чтобы все услышали послание этого видео, потому что это Дейзи, это то, что происходило 18 месяцев назад, когда мы только начинали, и это Дейзи по сей день. Единственное серьезное... Разница заключается в том, что мы значительно улучшились. Мы продолжаем расти и улучшаться по ходу нашего пути. И давайте начнем с этого сегодня. Для того, чтобы просто всем нам напомнить о том, кто мы. Напомнить о том, где мы. И напомнить о том, куда мы идем. И я просто хочу это все подготовить. Accessing mainframe. Initiating DAISY AI protocol. System. Error. System rebooting. Power sequence starts in 5, 4, 3, 2, 1. Initiating DAISY global network. The future is created by ideas whose time has come. That's one for man, one for mankind. And by those who believe that nothing is impossible. We are all born to do what has never been done. The journey of possibilities has no end. Only new frontiers. Frontiers. Blockchain. DeFi. NFT. AI. DAISY. Decentralized AI system is the new frontier for financial technology. And a new era of decentralized crowdfunding. Profits. Equity. income. DAISY. Where limitless ideas and courageous people unite to change their world for good. I can, I I yeah. <laughs> у меня тут мурашки по коже каждый раз, когда я смотрю это видео. Потому что, друзья, ну просто подумайте. А, это ведь, по сути, определяет то, чем является наше сообщество. Дейзи – место, где безграничные идеи и смелые люди объединяются вместе для того, чтобы изменить их миры. Именно это и есть Дейзи, безграничная идея, и смелые люди, которые вместе объединяются. И я вам говорю, что разработка искусственного интеллекта в мире финтеха, в мире трейдинга, то видение, которое есть у доктора Анны и у эндотека, это огромная идея, которая, по сути, никогда ранее не воплощалась в жизнь. Им сообщество Дейзи, это по-настоящему смелая группа воинов, которые готовы сделать невозможное. Мы хотим быть теми, кто поддерживал эти большие идеи. И когда эти две большие вещи соединяются, безграничное мышление и смелость, то тогда это неизбежно. Вы не сможете остановить подобное движение и подобную энергию. И это именно то, чем Дейзи было с самого начала, и это то, чем Дейзи остается по сей день. К несчастью, некоторые люди не понимают. Они еще просто не подключились к подобной энергии. Но для тех из вас, кто к этой энергии подключился, кто, тех, кто из вас, кто с нами на этом созвоне, и вот знаете, когда я смотрел это видео, я подумал о тебе, Эдвард, потому что некоторые из тех людей были из твоей группы из Японии. Знаете, есть некоторые люди, которые на это мероприятие пришли как uh, пейсеттеры, которые только-только стали пейссеттерами, не только-только получили квалификацию пейсеттера для того, чтобы получить. на возможность быть там. И сейчас прошло 8 месяцев, и они уже пейсеттер-лидеры. Я видел людей в этом видео, я видела там доктора стена и мы вот вчера буквально с ним общались, и мы с ним готовимся к глобальному запуску в Африке. Он сейчас находится на миссии для того, чтобы Дейзи на весь континент принести, потому что это по-настоящему меняет жизни людей на всех практических уровнях. И это люди, это лидеры, и мы наблюдаем за тем, что именно происходит, потому что, друзья, мы находимся там, где мы сегодня находимся, как целое сообщество, благодаря вам, благодаря тем той смелой энергии этого сообщества. И сегодня мы на самом деле хотим напомнить всем, мы хотим напомнить всем о том, кто такие Дейзи, о том, где мы находимся сегодня, и о том, куда мы с вами движемся. Поэтому позвольте мне с вами пройтись по парочке слайдов здесь. Я хочу убедиться в том, что я парочку слайдов здесь проговариваю, а потом мы передадим слово доктору Ане, и она поговорит с нами более детально о том, что именно происходит. И эти слайды, это то, чем поделились в группе, это новые слайды для Дейзи. Я сейчас не буду через всю эту презентацию сегодня проходить, мы ее уже видели. Но просто задумайтесь, это было наше послание с первого дня. И это посланием нашим остается и сегодня, потому что мы являемся децентрализованным проектом краудфандинга, где мы полностью работаем, исходя из смарт-контрактов, полностью прозрачные. И мы сейчас занимаемся краудфандингом Endotech для разработки Endotech. Наши люди получают, настоя... получают э, результаты торгов открытых трейдинга от Форекса. Дейзи, она использует наше замечательное сообщество, чтобы финансировать прорывные технологии, используя бизнес-модель, в рамках которой выигрывают все, обеспечивая всех с прибылью, с доль с долей. И люди постоянно задают нам вопросы, что именно происходит с крипто и, и когда у нас изменятся наши показатели, когда изменится то, как он работает. Но, друзья, давайте не забывать то, кем мы в DAISY являемся. Мы являемся проектом краудфандинга. Это означает, что мы поддерживаем проекты, которые, понятное дело, потребуют определенное время на собственную разработку. У них будут взлеты, у них будут падения. Там будут вызовы, которые нам нужно будет с вами преодолеть. Там будут определенные проблемы, которые нужно будет по ходу дела решать. И, естественно, будет целое путешествие для того, чтобы добраться до тех решений, которые нам нужны. Это то, чем является Дейзи. Мы не просто проект, который сразу же дает удовлетворение. То есть мы не просто вот там бабочки и радуги где происходят только хорошие вещи. Нет, нет, нет, мы настоящие, мы разрабатываем настоящие проекты, что в свою очередь означает, что понятно, что будет определенный путь им. Я хочу, чтобы сегодня мы отпраздновали те вызовы, с которыми мы столкнулись, чтобы мы отпраздновали те вещи, которые мы преодолели, потому что это делает нас настоящими. Ведь через вызовы проходят многие компании, но знаете, зачастую эти компании не показывают те вызовы, с которыми они сталкиваются своему сообществу. А зачастую могут быть компании, даже компании, которые продолжают развиваться, они могут показывать не настоящие результаты, просто показывают результаты, чтобы поддержать определенный хайп, определенный уровень внимания. И это все может оказываться ненастоящим. Но то, что у нас есть в Дейзи, это настоящее. И я верю, что мы должны праздновать тот факт, что мы сталкивались с настоящими вызовами. Почему? Потому что это доказывает, что мы настоящие. Это доказывает, что мы не прячемся, мы не утаиваем процесс от нашего сообщества. И вместе с тем это также показывает нам, что наша приверженность к нашему сообществу намного больше, чем те сложности, с которыми мы сталкиваемся. Я, конечно, всегда рад сложностям, но вместе с тем сегодня мы празднуем и замечательные победы, которые мы с вами вместе одержали. И вы это все видели, друзья. Вы знаете, какие у нас цифры. Вы знаете, что у нас более 150 тысяч людей, которые присоединились к нам. Вы знаете, что у нас есть более миллионов в общих вкладах. А вы знаете, что более 34 миллионов было выплачено в результате работы, крип... э, искус... работы искусственного интеллекта криптовалют в качестве вознаграждения? Это то, о чем нам нужно, напоминать, Нам нужно напоминать нам о том, что да, у нас, конечно, были вызовы, но, друзья, более 100 миллионов в виде вознаграждений было выплачено нашему сообществу, и более 34 миллионов были выплачены только в качестве вознаграждения трейдинга и и мы с вами, по сути, только в начале пути, конечно же, нам нужно за праздновать запуск Форекса, потому что это часть нашей дорожной карты, и был частью нашей дорожной карты с самого первого, самой первой презентации Дейзи, которую мы проводили, еще даже до запуска в 2021 году. Форк всегда был частью дорожной карты, и мы достигли этого, и это по-настоящему очень и очень мощно. Крипто и 2.0 официально запустился 1 июня, а это, по сути, огромный повод для празднования, который нам нужно вместе отметить. То, что мы сейчас наконец-то запустили новую версию крипто... криптоинтеллекта, который торгует криптовалютами, и мы запустили аплифт, и, кстати, по поводу него у нас будут замечательные новости на ближайших неделях. И, конечно же, все... Это видение, все это видение искусственного интеллекта, оно все пришло от доктора Анны Беккарт, которую вы сегодня услышите, и она будет делиться этими деталями с нами сегодня. И, конечно же, друзья, с искусственным интеллектом 2.0, давайте посмотрим на некоторые важные моменты. Краудфандинг запустился в январе 2021 года. Тогда, как мы видели показатели, вплоть до 120%, самое первое поколение искусственного интеллекта, с которым мы работали, также сталкивались и с некоторыми потерями до 30%. И мы видим это сейчас в некоторых моментах, где наш фонд снизился с 80 миллионов до 60 миллионов в качестве результата тех потерь, которые были Видны. Опять же, мы полностью прозрачны. Команда и в эндотеке создали по-настоящему удивительный прорыв. И версия 2 крип... искусственного интеллекта торговли по криптовалюте была запущена в полную работу, начиная с июня 2022 года. Мы видели результаты в тестировании более 300% не используя плечи, не используя сложных процентов во всех самых даже непредсказуемых рыночных условиях. И только задумайтесь об этом, 300% на самом деле самые лучшие стратегии показывали даже и 700%. Совершенно без плечи совершенно без сложных процентов. То есть, по сути, это означает, что у нас сейчас в руках то, что будет самым мощным, самой мощной торговой платформой в крипторынке, где бы то ни было во всем мире с тем, как искусственный интеллект все лучше и лучше показывает свою производительность на протяжении грядущих месяцев, то и Endotech, и все сообщество DAISY находится в процессе создания очередной вехи технологии криптовалюты. Я не хочу слишком много об этом говорить, потому что доктор Ана об этом расскажет более хорошо, но я хочу спросить, почему мы видим такие хорошие результаты на Форексе, но не столь же хорошие результаты... На криптовалюте. Но поймите, что рынок криптовалют это самый волатильный, самый непредсказуемый рынок в мире и здесь это можно увидеть вне зависимости от ваших стандартов. Когда вы торгуете на форексе, когда вы торгуете на рынке акций, у вас есть определенная стабильность, у вас есть определенная предсказуемость, потому что рынок ведет себя так, как он якобы должен себя вести и у вас нету этих просто огромных скачков, огромных взлетов и огромных падений, они просто не проявляются, у вас нет эти огромные движения в десятки процентов за час, за день, за 15 минут, но в криптовалюте, это ведь самый волатильный рынок в мире, и прямо сейчас некоторые из самых крупных международных фондов, которые занимаются как раз инвестирование в криптовалюты, они сейчас банкротятся, некоторые из них ликвидируются, некоторые из них теряют миллиарды долларов. Почему? Потому что этот крипторынок, он очень волатилен. И, соответственно, видение, в рамках которого мы решили создать искусственный интеллект, который бы мог успешно, который мог бы постоянно производить и показывать результаты в рынке криптовалют, это то, что ранее никогда не было сделано во всей истории мира. Но, дамы и господа, Хочу вам сказать, что здесь нужен определенный уровень работы алгоритмов, определенный уровень работы логики, который совершенно отличается от любых других рынков в мире. И та компания, которая сможет этот код взломать, она будет той компанией, которая войдет в историю. И мы верим в то, что именно Endotech способен на то, чтобы сделать необходимый здесь прорыв. И в качестве результата этого прорыва то, то будущее, это оценка далее, и, конечно же, результаты, нашего трейдинга будет тем, что мир раньше никогда не видел им. Поэтому 1 июня новый искусственный интеллект был запущен, и некоторые люди говорят, а почему мы не видели хороших доходов на протяжении июня? Но ответ здесь заключается в том, что была волатильность. Один из прорывов, которые смогли сделать доктор Анна и ее команда, они смогли понять, как именно работать в волатильных рынках и как именно не входить в них в те моменты, когда сезоны наибольшей волатильности на дворе. И в результате искусственный интеллект просто пока что еще не сделал нужное движение в рынке, потому что сейчас не то время, чтобы правильное движение поймать. И муки с нами терпеливы, на протяжении следующих месяцев мы увидим просто удивительные результаты с ИИ 2.0. Мне, наверное, нужно было бы обновить эту фотографию, потому что сейчас у нас 75%, я, по-моему, вчера или позавчера сделал этот скриншот, но мы уже полностью запустили это в мае 2022 года, мы позвали... это позволяет нам совершать много сделок, получая от 5 до 8% в неделю и больше с новыми стратегиями искусственного интеллекта, более 70% прибыли спустя всего лишь первых двух месяцев, и мы запустили Промо форекс моментум 1 июня с целью в ходе краудфандинга собрать 100 миллионов USDT в разработку искусственного интеллекта по трейдингу на Форексе. Давайте быстренько поговорим с вами о паке Momentum и о тех промо, которые у нас есть. И вот сейчас мы передадим слово доктору Ане. Итак, наш пак Momentum будет продолжать свою работу на протяжении июля. Форекс Momentum pack все еще доступны. Теперь на протяжении июля с 90% процентом того вклада, который вы делаете, он будет отдан на живой трейдинг. Поэтому более 70% нужно понимать, что 90% пака Momentum будет отдано на трейдинг. Вы должны быть участником с пакетом пятого уровня или выше Форекса для того, чтобы принять в этом участие. Люди с пакетом 5 уровня могут поучаствовать единоразово для уровня моментум пака 5 и выше, поэтому если у вас выше уровень пакета, то есть там 6, 7, 8, 9, 10, вы также можете участвовать в соответствующем моментум паке, то есть если у вас 6 уровень, то вы можете 6 моментум пак приобрести. Если вы обладатель 10-го пакета, то у вас снимается ограничение в один пакет на один уровень. Вы можете теперь приобрести их неограниченное количество. Моментум паки. Они определяют 90% форекс-трейдинга для разработки и тестирования, 5% в качестве реферального бонуса, личного реферального бонуса, и 5% каждого моментум пака в дальнейшем распределяется в пулы, Ачиверов и пулы строителей. Это одна из причин, почему эти бонусные пулы сейчас настолько крутые. Потому что этот момент умпак, он на самом деле что-то удивительное. Это то, в чем люди принимают участие. В моментум паке они получают то же количество долей, как и обычное. И это очень многое значит. Потому что если вы покупаете пятый пакет впервые, то 70% оно отдается на трейдинг, а потом остальное воды получаете в виде доли. С моментум паком вы получаете то же самое количество долей, но вместе с тем вы получаете 90% его суммы, которая отправляется на живой трейдинг. Поэтому это без сомнения самая лучшая промо из всех тех, которые у нас когда бы то ни было были. И как вы видите, здесь у нас 10 пакет с 51 тысячи вклада Мы видим, что 46 тысяч uh, уходит в трейдинг, и вы все еще получаете полные 256 долей от uh, приобретения этого па пака 10 уровня, моментум пака. Поэтому, друзья, мы сейчас немного больше поговорим с вами о пулах строителей, о пулах достигаторов, но прямо сейчас я очень рад передать слово доктор Анну, доктор Анне сегодня. Но перед этим хотел бы также дать возможность поделиться Илье и Эдварду, а потом только передадим доктору Анне. Итак, Эдвард, Илья, есть ли у вас какие-то мысли, которые вы хотели бы добавить перед тем, как мы передадим слово Анне? Ну, слушай, джерми это прям качественно сказал. Да, нам нужно, наверное, сделать доктора Анну с организатором для того, чтобы она могла включать а, свой микрофон. Но, если честно, я очень рад слышать обратную связь от доктора Анны, потому что ведь мы все некоторое время потратили, общаясь с доктором Анной, и у нас были моменты, когда мы говорили и с ее учеными, которые в ее команде, сколько там прошло, мы тогда, по-моему, три часа проговорили, да, на прошлой неделе. Мы очень детально разбирали, что именно происходит, и смотрели на то, чего они уже успели добиться, и с какими сложностями они сталкивались. Поэтому это по-настоящему очень-очень интересно. Это, безусловно, не что-то простое. Это не то, что вот, ведь мы запустились, когда 1 июня...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 В итоге не вышел в плюс, и причина как раз та, о которой сказал Эдвард, потому что реальность намного сложнее, чем то, как мы иногда смотрим. А история, она проистекает из этого факта. Поскольку с начала июня мы значительно, и наше внимание сконцентрировали на выпуске 16-й версии, мы все еще оставили наш портфель поровну разбитым между длинными и короткими покупками, шортами и лонгами. И у нас только определенная часть нашего общего вклада была запущена на эфиры. Если видишь, что есть меньше стайд, нормально, потому что то, что мы делаем, это мы используем от 2 до трех x плечей на некоторых из наших счетов, поэтому мы на самом деле смотрим на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 и дальше, выше, это прекрасный тренд, который был сформирован до этого. Ранее наши предыдущие алгоритмы не могли подобные тренды ловить. И мы бы могли поймать этот тренд только на его середине. То есть, видите, мы бы ловили вот здесь, а вот вся начинающая часть тренда для нас была бы просто продолжающейся потерей из ранее незакрытого шарта Но когда мы смотрим на наш новый алгоритм, теперь мы можем этот тренд поймать с самого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 то есть мы это не делаем за 3-4 месяца, как раньше. Сейчас вот неделя новая версия, неделя новая версия. И то, чем я хотела бы с вами поделиться, я понимаю, что времени у меня осталось не очень много, но я бы хотела немного похвастаться, если позволите. Я хотела бы похвастаться и поговорить с вами о том, о чем я уже обещала, что с вами поговорю, потому что я говорила, что поделюсь с вами результатами. так, это результаты, которые у нас очень хорошо умели ловить видимые движения. А это вот со стороны...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 квалификацию пейсеттеров, даже если вы ваши 30 дней уже израсходовали. Прямо сейчас с пулом очиверов многие лидеры помогают другим достигнуть необходимого уровня. Никогда не было более хорошего времени всем этим начать заниматься, чем сейчас. Со всей этим... Ускорением радостью с нашим моментом паками со всем остальным. Это просто по-настоящему выдающееся время, чтобы начинать выстраивать эти пулы лидеров, пулы ачиверов, это то, где происходит все самое крутое, это то, где горит настоящий огонь. Поэтому у нас с вами сейчас начинается новый месяц, новые возможности зарабатывать эти доли в наших э, пулах ачиверов, пулах билдеров, по-настоящему занять свое место в истории в будущем Дейзи. Поэтому, Ильяны, если еще что-нибудь, что ты хочешь сказать перед тем, как мы будем закругляться? Да нет, Джереми, я думаю, ты замечательно все сказал.